Три месяца назад Rainbow Six Siege был на вершине мира, и был гигантским, огромное количество игроков. Мы даже сделали целый выпуск о том, как хорош Siege. Но сейчас проигроки уходят, геймеры не хотят играть в саму игру, и кучу негативных постов на реддите один за одним. Что случилось? Что случилось с Rainbow Six Siege? Итак, сейчас Сич в очень бедственном положении, и сложно ответить, как так получилось. И чтобы все имело смысл, я разбил эту проблему на три различных категории. Читерство, Новая Лига и Мета. Конечно, здесь отдельно надо говорить о многих вещах, но эти три проблемы, кажется, больше всего задевают людей. Начнем, пожалуй, с самой большой проблемы. Читерство. Если вы следили за игрой в последние пять лет, вы знаете, что в Радуге огромная проблема с читерством. Мы много раз подымали этот вопрос, но сейчас все гораздо хуже. О, я уверен, что они задодосили сервер. Здесь все как обычно. Вх, автоматическая наводка, стрим-снайперы, и все это происходит на официальном сервере Ubisoft. Окей, у всех FPS-шутеров есть проблемы с читами. Просто посмотрите на CSGO. Но большое отличие, которое сделает CSGO от Siege, это внешний серверы. В CSGO у вас есть сторонние варианты для игры, например, Faceit или ESEA, которые предлагают сильную античит-систему то, чего не достает Сиджу. Для примера, у Faceit есть назойливый античит-программа, вдобавок к этому вы должны заплатить за премиум сервера и подтвердить свою личность, что выявляет кучу читеров. Все это ведет к тому, что серверы лучше, и у Сиджа ничего этого нет. Единственный способ сыграть ранговый матч, это через официальные сервер Ubisoft, у которых отличить система гораздо слабее, и в результате завещающие лобы, часто отключение и дидос атаки. Весь комплект. Читество происходит почти на всех рангах, и чем выше ты передвигаешься, тем становится хуже. Дошло до того момента, что проигроки и геймеры, которые стремятся на рангах Diamond и Champions, имеют проблемы с доступом в игру. И это не от чистиства заставило будущего проигрока Модига закончить с игрой окончательно. Да я начинал играть, я мог играть 10-12 часов в день. Мог стримить весь день, я мог играть, и сейчас я не могу этого делать, потому что в половине игр читеры. Помимо проблемы читества, которая занимается сторонние программы, есть еще стрим-снайперы, очень сильно влияющие на стримеров и видеоблогеров. Например, аналитик Интера попросил разработчику сделать некий стримерский режим для устранения данной проблемы. Люди даже сделали наброски того, как этот режим может выглядеть, но и без пока молчат по поводу того, внедрять это или нет. Ты знаешь, что у тебя проблемы с читами, когда такие люди, как Мэйси Джей, самый ярый фанат Сиджи, пишет, что он не играет вообще, потому что читер это является настолько большой проблемой? Добавок к читам есть куча багов, которые не позволяют нормально войти в игру. И да, Ubisoft их устраняет с помощью патчей, но эти же патчи создают новые баги. Это не означает, что Ubisoft забил на это. На самом деле, они из кожи вон лезут, чтобы взять под контроль проблему с читерами. Они забанили тысячу аккаунтов, но батовая сторонняя античит программа которую использует Ubisoft, недостаточно обширна, чтобы как-то повлиять на данную проблему. Почему я использую этот аккаунт? Потому что у Rainbow Six есть античит, который не работает никаким образом. Все говорят о том, как чисто делает из радуги кошмар. Следующая тема, о которой я хотел бы поговорить, это новая версия про лиги от Ubisoft. Одиннадцатый сезон пролиги закончился 13 апреля, и это окончание с Сиджа же на данный момент. Возьмем Североамериканскую Пролигу, где будет лан- чемпионат, который, по слухам, будет базироваться в Лас-Вегасе. Причина, по которой мы знаем об этой лиге, заключается в письме бывшего игрока Люминосити Хаина. В нем он прям поджег всем промежье. Разногласие между Лан Лигой и письмом Хаина очень неоднозначно, если вы хотите знать полную историю. В общем. Если на этом видео наберется 10 лайков, то следующий материал будет как раз про и гейминг. А пока смотрим дальше. Итак, если вкратце, то переговоры между Ubisoft и множеством организаций по Rainbow Six, а также их участие в этой новой лиге сорвались. Из за этого организации распустили свои составы, и теперь бывшие проигроки, кто участвовал в 11 сезоне Лиги, остались без команды. Последний раз, когда я об этом говорил, я концентрировался на составе Люминосити, который был распущен после отказа Джи участвовать в новой Лиге. В этот раз я поговорил с игроками его Genesis, еще одной организации, которая спустила состав после того, как сорвались те же переговоры с Ubisoft. Игроки ЕГЭ, с которыми я говорил, ощущают, что у них незаслуженно отняли их место. Так как EG не будет участвовать в этой лиге, вакантное место, которое они заслужили, перейдет к другой команде. У нас было это место 4,5-5 лет. Мы были в зоне мы оттуда выходили, мы выигрывали всю пролигу. И нам нормален этот соревновательный момент, если мы вылетим. Окей, будем бороться дальше. Но не иметь шанс бороться за свое место, ради которого ты почти все пожертвовал, вот это и расстраивает. По словам игроков, причины, по которой не участвует ЭДЖИ, заключается в финансовых затратах на содержание команды. Один из факторов это то, что ЕГЭ базируется в Вашингтоне и должны переехать в Вегас и находить новое жилье для сотрудников игроков. Они пришли поговорить и сказали, что вот ситуация, мы не согласны, и не хотим переезжать, это нерационально для нас. И в итоге мы разошлись. И люди не знают, кого винить. Взгляды направлены на Ubisoft за отсутствие коммуникации, другие считают, что LG и EG должны были помочь ребятам. Это суета, которая вынудил Ubisoft сделать заявление о новой ланд раньше, чем они планировали. ЕГЭ – сторожило киберспортивного Сиджа. Это все равно, что фанатик распустит состав по CS GO, когда они уже свинутся на пежень десятилетия. Мы не знаем всех деталей по поводу новой лиги, и мне любопытно, почему организация либо выпадает из киберспортивного Сиджа совсем, или вообще не хотят в этом участвовать. Окей, это все, что мы знаем о Лан Лиге. Последнее, о чем я хочу поговорить, это сама игра. Сейчас мета не в самом хорошем положении, и люди расстроены. Поговорив с некоторыми игроками, самый простой способ, которым можно объяснить, это то, что Сидж стал очень зависимым от устройств. Игра превращается в рутину, и на нее скучно смотреть. Что Штурмовики должны переживать о камере Валькирии, щитах Гоя и барабане Эхо. И здесь батарея бандита с минами, и аж 8 вещей, от которых ты должен отсвечиваться. Все это до захода на плент. Стало настолько плохо, что люди в шутку стали называть СИЧ симулятором удаления устройств. Первые минуты каждого раунда нападение методично уничтожает боеприпасы, а затем оставшиеся 30 секунд сохраняется на безумной перестрелке для того, кто ужасно хочет заложить бомбу. Traps, HP, Еще одна вещь, которая влияет на мету, это нерфы, шлифовки и изменения в комплект оперативников. Самый яркий пример это обновление пятый год 1.2, в котором мины заменили осколочные гранаты и неоднозначно обновили у Инги и увеличили запас устройства Кандела с 3 до 4, также дав ей домовые гранаты. К сожалению эти улучшения сделали ее сверхмощной в атаке, и ее процент выбора взлетел до небес. Но опять же, Ubisoft выслушал последствия и вернули прошлые настройки после недели возмущения со стороны комьюнити. Это очень сложная балансная дилемма, потому что оперативники, их комплект, и способность гибкость Сиджа, вот это все делает игру сложной, амбициозной, как Киберспорт. Это не говорит о том, что разработчики бездумно выкидывают контент для проверки того, что приживется. На самом деле все наоборот. Мы знаем, что разработчики так же одержимы Сиджим, как и те, кто в него играют. Это редкая игра, где разработчики общаются со зрителями и часто говорят о мыслях и идеях насчет последней патча изменений в игре. Мы здесь опять, еще одним разработчиком Rainbow Six. Сегодня у нас в гостях Жан Баптист, он главный дизайнер игры. Если искать позитив в этой ситуации, то что комьюнити Сиджа не обсирает игру из-за того, что так круто делать. Я понимаю чувство обиды, игру, которая не любит, то, на что люди потратили тысячу часов, не в том состоянии, которое она могла быть. И немножко странно говорить так о Сиджи. Я реально считаю, что она может находиться в топе вместе с CSGO и League of Legends. На 1 января этого года у Сиджи 55 миллионов зарегистрированных пользователей, и турнир Инвитэйшнл был хорош. Вроде сейчас идеальный момент, чтобы стать фанатом Сиджи, но на самом деле нет. Всем спасибо за просмотр, надеюсь вам понравилось данное видео по Rainbow Six Siege. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии, любой комментарий для нас важен. Если вы хотите поддержать канал рублем, ссылка на данный на есть внизу в описании. Всем до скорой встречи и всем пока.